Добрый день, меня зовут Александра, компания «Феникс», город Краснодар. На рынке недвижимости мы уже более 11 лет, работаем только с проверенными застройщиками и помогаем нашим клиентам приобрести недвижимость быстро, качественно и безопасно. Данный вебинар от Дари Андрея Антона помог нашей организации увеличить работоспособность наших сотрудников, повысить и стабилизировать лидогенерацию и тем самым увеличить продажи в целом. Поэтому я основательно рекомендую всем пройти данный вебинар. Вы точно не потратите время зря.